Когда между обществом и природой возникает противоречие, всегда выбирайте природу, чего бы это ни стоило. Вы никогда не проиграете. До сих пор считалось, что индивидуальность существует ради общества, что индивидуальность должна следовать тому, что диктует общество. Индивидуальность должна вписываться в общество. Определением нормального человеческого существа стали слова «тот, кто вписывается в общество». Даже если общество ненормально, вы должны в него вписываться. Тогда вы нормальны. Но проблема индивидуальности в том, что природа требует одно, а общество диктует противоположное. Если бы общество требовало то же, что и природа – Никакого противоречия не было бы. Мы оставались бы в Эдемском саду. Проблема возникает потому, что общество преследует собственные интересы, которые они обязательно созвучны интересам индивидуальности. Общество ограждает все то, на что сделало ставку, и ради этого жертвует индивидуальностью. В этом мире все перевернуто вердном. Должно быть наоборот. Не индивидуальность существует ради общества, но общество ради индивидуальности. Потому что общество – только административная структура, в нем нет души. У индивидуальности есть душа, центр сознания.